Кстати, эту компанию также поддерживает Toyota. Так вот, после нескольких лет работы, компания наконец протестила свое изобретение – SD-03. Да, именно его вы и видите на экране. SD-03 выглядит как квадрокоптер с восьмью винтами. Он может перевозить одного человека. В будущем планируется увеличить число мест до двух. Также SD-03 может перевозить грузы массой до 400 килограммов. Разработчики считают, что их изобретение сможет разгоняться до 100 км в час, однако тут я ничего сказать не могу. Изначально SkyDrive планировали выпустить свое изобретение в свет в 2020 на Олимпийских играх в Токио, однако сложилось иначе. Разработчики не успевали по срокам, игры перенесли из-за пандемии. Не знаю, что уж там у них сейчас вышло, но меня радует сам факт того, что подобные летательные аппараты существуют и развиваются.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 Машина одноместная, с центральным рулевым управлением. У самодельного авто двигатель Паккард, объем которого 359 кубических дюймов. Автомобиль представляет из себя что-то вроде сборной солянки и средств передвижения. Задняя часть машины, часть каноэ, фары подружески взяли у трактора. Донорской машиной является Паккард 1954 года. Исходя из того, что машины не закончены, я уверен, что список еще не окончен.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 Если вы в танке... Так, подождите, в танке не вы, а те парни. Нет, посмотрите просто, какой огромный и классный. Но я не понимаю, почему только низ? Можно же было хотя бы небольшую кабину организовать. Там просто все детали открыты. Я не уверен, что это безопасно. А если дождь? Если честно, я бы не рискнул его из гаража вытаскивать. Просто потому, что он не закончен. Это однозначно мотоцикл будущего. Мустанг явно постарались над этим чудом. Посмотрите, какой красивый вышел мотоцикл. Цвет желтый металлик только украшает его, делает изысканнее. Теперь обо всем понемногу. У мотоцикла семиступенчатая автоматическая коробка передач. Работает он на бензине. Было бы очень классно, если бы он работал на электричестве, но уж какой есть. Кстати, мощность двигателя 81 кВт. В общем, все в нем хорошо, но цена жуткая.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 Ну что-то я ударился в критику, это же машина для детей, причем достаточно неплохая. Ладно, двигаемся дальше. Посмотрите на этот байк, господи, он потрясно выглядит. Спереди всего одно колесо, сзади два. Однако они расположены очень близко, поэтому похоже на одно, но очень широкое. Также мне нравится обилие красного цвета, его реально очень много. Фара горит красным, колеса подсвечены красным и дальше по мелочи. Это выглядит пафосно, но отлично подходит к такому байку. Модный, красивый молодежный, точнее его описание. Представляете, на создание этого красавчика ушло более 200 часов, то есть больше 8 дней. Видно, что работа проделана масштабная, байк получился просто офигенным. Я думаю, что автор не зря потратил столько времени на это чудо.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 Итак, Pebble – микроавтомобильный e байк то есть электрический байк. Кстати, в машине есть педали для тех, кто любит спорт, а также встроен двигатель мощностью 750 ватт. А еще они, интересно, сделали подобие двери. Знаете, чем-то палатку напомнила даже. А вообще транспорт был спроектирован и создан на основе философии компании. Авторы хотели создать что-то здоровое и продуманное не только для людей, но и для самой планеты. Я считаю, что у них получилось осуществить свою задумку –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 Очень спорная, но необычная и интересная вещь. Сейчас перед нами невероятно маленький снегомобиль Snow Kitten. Таких снегомобилей очень мало, всего 110 штук, да и производились они всего 5 лет. Снежные котята отличаются от обычных снегоходов тем, что у них присутствует отапливаемый салон, при том весьма неплохой. Кроме того, на такой штуке получится только передвигаться по снегу, но не больше. У машинки механическая коробка передач, максимальная скорость 20 км в час. Котята получили известность после трансантарктической экспедиции, в ходе которой снегомобиль вполне себе классно сфоткали над какой-то расщелиной. Короче, вполне себе надежная машина на гусеницах, на которой можно прокатиться по снегу и даже отправиться в экспедицию. А этот велосипед лично я называю чудом детализации. Мне безумно понравилось, как автор проекта придумал этот велик паутину. Он получился злым и в то же время уникальным, ярким и не надоедающим. Короче, получился на славу.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 Почему же вездеход такой уникальный? Что можно делать на нем? Да много чего, ведь машина небольших размеров. Она подойдет для лесохозяйственных работ, строительства или обслуживания дорог, поисково-спасательных работ и прочего. Из особенностей этого вездехода могу выделить низкое давление на грунт – один фунт на квадратный дюйм. В общем, штука невероятно крутая и заслуживает внимания. Перед нами гидроцикл будущего, а нет, уже настоящего – Neotion Overboard 100F.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 Ну а в прошлом конкурсе победил Алексей Баринов. Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи, и всем пока!